Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Э, тема, на первый взгляд, довольно тривиальная и хорошо разработана. Липомы, которые являются одними из наиболее распространенных доброкачественных опухолей мягких тканей, в целом хорошо, хорошо изучены. Однако есть вопросы, которые все-таки... Э, оставляют возможность заниматься разработкой даже обычной эхографической картины, не говоря уже о том, о чем только что рассказывалось. В частности, часто на эхограммах непосредственно окружающее образование бодок трактуется как его истинная капсула, но всегда, всегда ли это так? Известно, что липомы могут различаться между собой по наличию истинной фиброзной капсулы, от которой иногда зависит целесообразность оперативного лечения и его объем. Поэтому представляются важными дооперационные возможности такого наиболее простого в применении и наиболее широко распространенного диагностического метода эхографии, включая его Традиционную сирошкальную визуализацию и эластографию. При этом ряд авторов считают типичным наличие тонкой капсулы в их графической картины, картине Липом и отмечают, что эти образования являются прежде всего инкапсулированными. Однако известно сообщение и об инфильтративно растущих липомах, выделяемых по нечеткости определения их края при эхографии и при операции тоже. Иногда же нечеткость контуров образования на эхограммах объясняется наличием в области липомы отека мягких тканей. По данным Пагер по... с авторами, Капсула или край опухоли плохо дифференцируется примерно в пятой части наблюдений. В литературе встречаются указания на возможность давления липома на окружающие ткани, обуславливающего особенности их визуализации. Для анализа возможных эхографических ободков вокруг липом нами был обследован 191 человек с 210 первичными новообразованиями такой природы. Ну, я думаю, что здесь мы параллельно вспомним коротко возможную клиническую картину этих образований и в целом эхографическую их, их картину. При этом мы не включали в рассмотрение образования ангиолипоматозной природы, иногда также представляемыми авторами в группе. Липом. Возраст больных колебался от 2 до 81 года, преобладали лица средних и старших возрастных групп, образование чаще отмечались у женщин, продолжительность анамнеза была очень разная – от 3 недель до 30 лет. Первым проявлением большинства образований более 80%, было безболезненное прощупываемое уплотнение, остальные обусловили наличие припухлости. И болей. Все больные были прооперированы с гистологической верификацией патологического процесса. Данные графической картины были сопоставлены с макроскопическим осмотром интрооперационной картины, и э, по наличию выявляемые морфологические, то есть при гистологическом исследовании истинной капсулы вот такие, такие группы. Ой, прошу прощения. Так, еще обратно. Вернуть, получается, наоборот. Спасибо. Инкапсулированные образования составили более 80%, и всего лишь в 15% отмечались диффузные, то есть не имеющие капсулы липовые. Была совершенно, встречалась совершенно различная локализация липом, это универсальное образование, они могут везде встречаться, и э, примерно в половине случаев они отмечались на конечностях, э, при этом э, лидировало бедро э, и э, около 40% определялись на туловище липомая <свист> <свист> <свист> Встречались во всех слоях мягких тканей, то есть и в подкожно-жировом, и в мышечном слое. Ну, о других локализациях мы сейчас не э, говорим. В клинических проявлениях преобладала мягкая эластическая консистенция, это более 90%, и лишь у 7 примерно процентов опухолей с глубоким расположением и содержавших большое количество фиброзного компонента, а также крупное обозвисление Отмечалась плотная эластическая консистенция. Смещаемость липом не была ограничена за исключением двух параосально расположенных под большими массивами мышц образований. Болезненность при пальпации, местное повышение температуры кожи в области образования, а также изъявления из из кожи не определялись. Морфологический распад в новообразованиях не отмечался, а вторичные костные изменения были представлены лишь атрофией от давления, и то в одном наблюдении парасальной липумы. Во всех случаях было выполнено серошкальное УЗИ в режиме реального времени на аппаратах Хитачи 950, Модель и e Лоджик 400. До плерографии подверглись 40% образований. И восьми больным, Но ну, тогда, вот, когда мы проводили эту работу, у нас еще эластография практически начиналась, была выполнена эластография. Графия. В частности, двум больным с диффузными липомами. И нами были при этом прослежены следующие различные ободки по периферии опухолей. Во-первых, это частичный или неполный тонкий гипоэхогенный ободок из компримированной окружающей жировой клетчатки. Ну, он был отмечен у пяти что составило 2,5% от вообще общего количества прослеженных эхографических образований. Ну и вот здесь мы видим пример такого образования. Вот стрелочками отмечено, это тонкая гипоэхогенная прослойка. В данном случае представлена липома подкожной жировой клетчатки спины, образование с частичным гипоэхогенным ободком вдоль его поверхностного контура. В 15 случаях, это примерно в 7%, отмечен неполный гипоэхогенный ободок из мышцы, вот в том случае из подкожной клетчатки, окружавшей липома, в данном случае из мышцы. Но также вот стрелочками отмечен этот гипоэхогенный ободок. Гипоэхогенный по отношению к основной ткани образования, ну и также к, по отношению к окружающей мышце также. Субфотциальная липома предплечья здесь представлена. Расположенные над э, этим ободком э, тяжелые структуры имеют разную глубину и перемежаются с гиподенсными прослойками, то есть они не имеют, конечно, отношения к истинной капсуле. Но то же самое можно говорить и о более глубоких гиперхогенных структурах, которые являются э, ну, элементами, стромы данной липомы, внутренние ее стромы. Причем, если говорить вообще об эхографической картине липом, то вот данное образование оно довольно характерно для обычных липом с умеренным количеством стромальных структур. И часто в липомах эти стромальные структуры бывают вытянуты вдоль длинника образования. Хотя бывают и и э, другие варианты их расположения, особенно если липома была травмирована, то, конечно, участки э, фиброза, возникшие в липоме, могут э, принимать э, любую форму, любую направленность. Теперь третий ободок, который мы отметили при анализе нашего хирографического материала, это гиперэхогенный ободок, обусловленный отражением ультразвука, вероятно от обращенной к генерирующему ультразвуковые колебания датчику, поверхности вот этой тонкой фиброзной прослойки, являющейся истинной собственной фиброзной капсулой. Липомы, и э, представлены видимыми ее участками разной протяженности. Не всегда ободок полный и на всем протяжении контура липомы удается отметить. Вот такую истинную фиброзную капсулу мы визуализировали у примерно пяти, э, э, empire, <m> <dizzying citiesida> у пятой части э, образований. Что было подтверждено при операции. В данном случае липома подкожной жировой клетчатки спины и поверхность необотка видна частично компримированная жировая клетчатка. Приведенные выше три типа ободков были присущи инкапсулированным липомам, хотя и не отражали. Вот э, в своей части, вот там, где мы говорили о гипоихогенных э, ободках не отражали саму, их, э, саму капсулу. Теперь четвертый вариант э, ободка- это картина двуслойности, периферии образования, обусловленная компримированными липомой мышечными волокнами и находящимися в ней фиброзными прослойками. В частности, такую картину мы наблюдали при ложноположительном махографическом представлении о наличии капсулы, которая встретилась примерно у 7% пациентов, а также в двух наблюдениях, инкапсулированных липом, когда мы думали о псевдокапсуле, истинная Фиброзная оболочка, то есть истинная капсула между компримированной мышцей и в этом случае не дифференцировалась. Ну и вот на следующем рисунке пример такого ободка. Практически такая же картина и на другом представленном здесь рисунке, когда на самом деле была истинная капсула. Но ободок также состоял из двух слоев. Расположенный глубже слой ⁇ это гиперхегенный, и более поверхностно, ближе к коже, или к датчику ультразвукового аппарата, гиперхегенный. В остальных наблюдениях ободки отсутствовали. Было большинство таких образований. И, э, Но при этом контуры инкапсулированных на самом деле липом, без вот, наличия каких-либо ободков, были э, четкие. Э, нечеткость контуров э, всего лишь восьми. Таких образований была обусловлена наличием отека окружающих их мягких тканей, но который в свою очередь встретился только в образованиях размерами более 10 сантиметров. Истинно-диффузные безхирургически и морфологически определяемой капсулой липомы при отсутствии ложного впечатления капсулы ⁇ это... Имели на разном протяжении нечеткие контуры, примерно в половине случаев диффузных липом. Ну и вот здесь мы видим такое образование, где контур четко проследить в основном-то не удается. Что касается эластографии, то она не улучшала дифференциацию капсулы образования. Вот в частности, в шести наблюдениях из шести исследованных инкапсулированных липом мы так ее и не увидели. И вообще, без учета сирошкально визуализируемых ободков не указывала никак на, не, на ее наличие, но при этом частично более четко показывала границу образования, но ну, в частности вот здесь, если мы посмотрим сравнительно с картиной серошкальной. Мы провели, ну, тут, конечно, мало очень было таких наблюдений, сейчас липомы оперируются редко, но в результате сопоставления эластографических и операционных размеров мы увидели, что при эластографии было, ну, во всех вот тех случаях, когда мы использовали эластографический метод, совпадение между операционными и морфологическими размерами, ну, с погрешностью 10 миллиметров. В остальных же, а вот что касается серошкальной шкальной эхографии, то лишь в одном случае такое... В соответствии удалось отметить, а в остальных наблюдениях либо до 2 сантиметров, либо более 2 сантиметров имелась погрешность при эхографической оценке размеров образования. Таким образом, более точно, но поскольку малое количество наблюдений, то э, мы видим, что э, нельзя данные считать достоверными. Но, тем не менее, вот в тех наблюдениях, когда мы использовали эластографию наиболее точным для определения границ образования, оказался именно этот метод. Ну и заканчивая, можно сказать о том, что наличие или отсутствие фиброзной капсулы может влиять на эхографическую картину образования, в частности, на его серошкальную составляющую. Эластография не информативна в отношении присутствия истинной капсулы, но может демонстрировать э, границы образования. Не все возникающие по периферии липомо-бодки, визуализация которых зависит от глубины расположения опухоли, обуславливающей жировое либо мышечное ее окружение, являются проявлением ее истинной капсулы. Ну и представленные их разновидности помогают... Устанавливать наличие или отсутствие этой капсулы, то есть инкапсулированность образования. Ну а мы вот начали с того, что это может влиять на целесообразность операции, поскольку... Одно дело, если образование именно в капсуле, то его проще э, удалить, э, вылущивать. И другое дело, диффузно распространяющееся, э, скажем, межмышечно или в, э, в жировой окружающей клетчатке. Здесь, конечно, и хирург не может э, точно э, определить, что в каких пределах нужно э, удалять.